всем привет с вами ирина хотите такую бабочку тогда оставайтесь со мной я покажу как ее сделать для работы понадобится узкая лента ее ширина 6 миллиметров и мне нужны два цвета у меня молочный цвет и золотистый еще нужны бусины две бусины диаметром 8 миллиметров несколько бусин диаметром 6 миллиметров и побольше диаметром 4 миллиметра Свою основную работу я буду делать на расческе. Расстояние между зубьями расчески примерно 9 миллиметров. Вместо фетрового диска я буду использовать один цветочек вот такого кружева. И бабочка у меня будет поставлена на зажим для волос. Понадобится еще зажигалка, пинцет, клеевой пистолет, нитка с иголкой и еще универсальный клей. Крылышки я делаю на расческе от центра. Отступаю вниз 4 зубчика. Подворачиваю ленту. Вот здесь с обратной стороны маленький хвостик, чтобы удобно было держать пальцем. Зажимаю его и обвиваю 4 зубчика. Это первая одинарная петля. Теперь захожу лентой за следующий зубчик. У меня получается вторая одинарная петля. И таким образом я делаю 4 одинарные петли. Теперь я ленту срезаю и беру ленту золотистого цвета. Точно также подкладываю маленький отрезок и теперь обвиваю зубчик дважды и у меня получается двойная петля. Вот так, теперь ленту обрезаю. Меняю цвет ленты и делаю еще 4 одинарные петли. вот четыре опять ленту срезаю и завершит эту конструкцию двойная петля из золотистой ленты В итоге получается 10 петель. Теперь можно все это аккуратно снять. По центру я прижму сейчас Центр, вот так влево открывается петелечка, в которую легко вставить ножницы и разрезаю все слои теперь отсюда выпадут вот те маленькие кусочки они нам не нужны вот они и срезы я буду выравнивать по самому короткому срезу а он внутри всей этой стопочки вот я с одной стороны срежу и с другой стороны все теперь эти срезы нужно оплавить огнем здесь спешить не нужно потому что большая толщина и нужно проплавить все кончики лент, чтобы у нас ленты эти не рассыпались. И таким образом я делаю вторую деталь, второе крыло. Вот одно я уже украсила бус, бусинами, и теперь покажу, как это сделать на втором крылышке. Я отделяю меньшую часть крылышка. Вот ориентируясь на пенту на золотистый цвет, сжимаю эти все петли и продавливаю пальцами. И у меня уже центр намечен. Теперь, начиная от самой меньшей петли, я буду пришивать бусины ниткой. Обращаю ваше внимание на то, что нитка должна быть не короче 50 сантиметров. И нитка у меня двойная и теперь я между каждой петлей пришиваю желтые бусины их диаметр 6 миллиметра здесь получается 4 бусины желтые Вот что получилось. От основания я отступаю два сантиметра и ставлю булавочку, маркер. Теперь посмотрите, как я поджимаю левую сторону. Я сейчас его вот прижимаю пальцами и подтягиваю нить. А теперь, вот так придавливая, где заканчиваются где бусины, делаю завиток. При этом с правой стороны у меня образуются волночки. Вот эти волночки. И теперь... Сквозь все слои я прошиваю по маркеру. Вот так. Получается вот такой красивый завиток. Его нужно зафиксировать. Для этого я беру бусину белого цвета. Ее диаметр 4 миллиметра. и потом возвращаюсь сюда в середину и затягиваю нить. И в центре завитка у меня поставлена коричневая бусинка. Ее диаметр 8 миллиметров. Теперь я буду проходить иглой между желтыми бусинками. Иглу каждый раз вывожу посередине ширины ленты. Для того, чтобы Рисунок смотрелся одинаково с обеих сторон крылышка. И вот этот шов я закрепляю белой бусинкой. Так. Следующие две желтые бусинки. Между ними игла прошла. И белая бусинка. То есть этим я закрепляю положение этого завитка. Потом крылышко будет иметь свою жесткость и уже по результату я вам могу сказать, что форма держится отлично. Вот. когда бусины перекручиваются, поправляем их. Теперь смотрите, что я буду делать дальше. Я выведу иголочку вот сюда. И мне нужно теперь наметить центр больших петель. Я вот так зажимаю их с правой стороны и с левой продавливаю. Центр я наметила. И теперь я на иголку набираю все петелечки по отметке и по середине самой ленты и теперь вот таким красивым изгибом мне нужно закрепить такое положение значит я это буду делать при помощи вот этой желтой бусинки я ее одеваю на иголочку Видите, расходятся в сторону части крылышка, а нам нужно их свести. Значит, я еще поставлю белую бусину и ее я буду пришивать вот так, пройдя сквозь все слои с одной стороны и потом с другой стороны. Здесь я иголку ввожу не в ту же дырочку, куда ее вывела, а чуть-чуть в сторону рядом, чтобы нитка не выскочила. И здесь пришиваю маленькую белую бусинку. Она будет лежать прямо поверх желтой. Теперь я пройду сквозь ближайшие ленты нитку вот видите уже крылышки больше сходятся и я вам скажу принцип пришивания шитья этого заключается в том чтобы нитку прятать от глаз зрителей то есть шить так чтобы как можно меньше было видно швы. Ну, Во-первых, нужно нитку подбирать по цвету лент. В моем случае белая нитка проходит. Если у вас будут другие цвета, то, конечно, красный, синий, зеленый вы уже белой ниткой не пошьете. И по возможности как можно больше проводить сквозь бусины. Что я сейчас и делаю. Вот я стягиваю крылышки. Прошла через бусины, какие только возможны на моем пути. И возвращаюсь к центральной части крылышка. Проверяю симметрично ли у меня получается но ну, в принципе да уже видно что крылышко будет симметрично опять выхожу к центру и мне нужно будет подтянуть вот эту центральную петелечку маленькую, вот сейчас я сквозь нее провожу нитку, вот по центру я вывожу, и теперь я буду цеплять эту ниточку вот буквально за верхний слой волны, то есть за золотистые полосочки вот так. И вернусь, вот выхожу в уголочек. И теперь мне нужно поставить три белые бусинки. Вот они. И иголку я вывожу уже к основанию. Там, где у нас есть узелок. Это место будет приклеиваться, его не будет видно, поэтому здесь особо не стесняемся, все будет запрятано. Закрепляю эти три бусины, нитку подтягиваю сколько возможно и теперь пройду сквозь нижнюю бусину. Еще подтяну ниточку, вот, и нужны еще три бусинки. А здесь я буду ориентироваться уже на имеющийся маркер. Вот видите, в качестве внешней бусины. Подставляю, пальчиком держу то место. Да, мне нужно ввести иголочку. Проверяю, туда ли я вышла. Туда. И здесь я с внешней стороны пришью такую же бусинку. Теперь нужна белая бусина, за ней пойдет желтая и еще две белые. Так, и теперь я буду заходить вот к белой бусинке посередине, вот к этой. Прошиваю сквозь нее, сквозь все слои ленты. Еще растягиваю это место. Это хорошо, что я хожу через это место несколько раз. Так и надо. Подправлю немножко эти центры. И теперь пришиваю коричневую большую бусинку. А маленькие после каждого После каждой петли. Ну и последняя бусинка будет завершающая с внешней стороны крылышка. Теперь я прохожу через все белые бусинки и коричневую тоже. Да, и желтую тоже я прошла. Угу. Здесь нитку надо хорошо подтянуть. Проверяю все симметрично. Все окей. И теперь пройду оставшиеся бусины, выйду к основанию и ниточку здесь закреплю и обрежу. Самая сложная работа позади. Крылышки смотрятся одинаково с одной, с другой стороны. Все хорошо. Для тела бабочки я взяла вот такой кристалл. Его размер сантиметр на полтора и две маленькие черные бусинки, их диаметр 4 миллиметра. Для усиков мне понадобилась леска, самая обычная рыболовная. Вы можете придумать что-то другое. И я завязываю простой узелок, продев эту леску сквозь бусину. И при этом бусинка должна быть по центру лески. Теперь правый конец вставляю в правое отверстие, а левый конец в левое отверстие. Кончики затягиваю туго. И вот теперь эта бусинка будет держаться на одном месте и не будет плавать по всей леске. Зажим я отклеиваю лентой золотистого цвета. Серебро как-то в этой композиции не смотрится. Вот так, используя горячий клей, видимую часть зажима я отклеиваю. Теперь э, цветочек круженой я приклею по центру, его нужно приклеить старательно, от этого будет зависеть, как наша бабочка будет держаться своего места. Усик я закручиваю, вот так чтобы веска не расходилась сильно. И теперь приклеиваю к центру. Вперед выдвигаю бусинку ну, просто на глаз. Как я считаю нужным, сколько, какой бусик у этой бабочки. Клей нужно дать застыть. И это быстро можно сделать при помощи пинцета. Крейс застывает буквально за 2 секунды. Лишнее я срезаю. Теперь буду клеить крылышко. Тем местом, где у нас узелочки. И крылышко я ставлю под прямым углом. Вот так вы видите. Второе приклеиваю точно так же совсем рядом, сейчас вы видите в каком положении. Вот впереди они сходятся, а здесь вот так чуть-чуть расходятся эти крылышки. Даю клею хорошо застыть и теперь вот эти места, где мы спаивали все слои лент, я решила закрыть полугусинками. Их диаметр 3 миллиметра. И клею я их при помощи клея момент кристаллов. Беру ватную палочку. И закрываю некрасивое место. У бабочки получаются вот такие глазки. Теперь крылышки разворачиваю, как книжечку. Вот так. Наношу много клея. Но без фанатизма, конечно. И приклеиваю большой страз. И все. Бабочка готова. Я благодарю самых терпеливых, кто досмотрел мое видео до конца. Буду рада комментариям, лайкам, подписке. С вами была Ирина. До новых встреч!